А вы когда-нибудь думали о том, что означает восклицательный знак и откуда он взялся? В этом видео вы найдете ответ на вопросы и много другой полезной информации. Восклицательный знак. Что же это такое? Прежде всего, это знак препинания. Он говорит об интонационно-экспрессивном характере выражения. Используется для того, чтобы показать письменно свое изумление, волнение, переживание и призыв к действию. Знак восклицания, чтобы передать эмоциональное состояние, может использоваться и с другими знаками препинания, с вопросительным знаком и многоточием. История появления восклицательного знака говорит о том, что он бы зашел от латинского выражения note of admiration, что переводится как пометка об изумлении. Теория происхождения говорит о том, что для обозначения радости было латинское выражение «ло», которое писали с буквой "l" над «о». Впервые в английскую типографику восклицательный знак был введен в 15 веке. Назывался он «Sign of admiration or exclamation» или "note of admiration». А вот в 1797 году в Сентябрьской Библии впервые этот знак появился и в немецкой орфографии. Но самое интересное, что на обычных пишущих машинках знак не встречался до 1970-х годов. Вместо этого печатали точку, делали откат назад на один знак, а затем печатали апостроф. Но использование восклицательного знака для передачи эмоционального значения в печатных текстах это не предел. Этот символ используется еще во многих сферах. У математики, в языках разметки, в языках программирования и даже в шахматах. В математике восклицательный знак означает факториал, в языке разметки тег, в языке программирования операция логического отрицания. А в шахматах комбинация с одного восклицательного знака означает сильный ход, а с двух очень сильный значению восклицательного знака «Уйма». Каждый найдет то, которое его больше всего интересует. На вопрос-ответ искал? Подпишись на наш канал!